7 самых распространенных ошибок, почему нет продаж в МЛМ бизнесе. Всем привет, на связи с вами Надежда Шадрухина и в этом видео я хочу поговорить про продажи в MLM бизнесе. Под продажами я имею в виду партнерство, а не продукты. Но, а если хочешь построить прибыльный бизнес, Тогда ставь лайк под этим видео и подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну Но и обязательно досмотри это видео до конца, так как будет море полезной информации. И первая самая распространенная ошибка это застрять в 90-х и ничего не делать. Я всегда думала и говорила, что я работаю в сетевом уже 5 лет, но как оказалось, что в сетевом я всего там чуть больше, да, полугода. До этого я просто знала о нем. Почему? Спросите вы. Да все просто. Я не проводила встреч. А MLM-бизнес, да и вообще любой бизнес это прежде всего встречи. А нет встреч, это имитация бурной деятельности. И что же значит, да, застрять в 90-х? На днях я общалась с девушкой, и она мне сказала, что я не могу застрять в 90-х, а ведь я всего месяц в сетевом, но я хочу тебя огорчить. Ты можешь там застрять, если твоя вышестоящая линия, да, на интернет смотрит негативно, там на страницах фото котиков, цветочков, там страницы из каталога, и вообще не видно, кто спрятан по ту сторону экрана, и говорят, давай, я э -э -э, действуй, иди на улицу, там много людей. Либо рассылай спам в личку. Вот. Следующая, вторая ошибка, это спам. Да? Это когда ты присылаешь информацию человеку, которую он не просил. И даже если ты давно с этим человеком общаешься. И я очень часто получаю в личку сообщения подобного рода. И на мой вопрос, зачем мне это, я не просила, мне отвечают, ой, это случайно. А когда говоришь, что занимаются спамом, говорят, что это рассылка, и я в нее случайно попал. Ну и, конечно же, да, исходящее делать можно, но это ювелирная работа, и об этом, конечно же, в другой раз и в другом видео. А, кстати, больше информации о поведении MLM бизнеса через интернет вы можете найти на моем телеграм-канале. Ссылочку на канал я оставлю в описании под этим видео. И третья ошибка – это позиция «Я ищу людей». Очень часто встречаю в постах лосунги, пригоди ко мне в команду, возьму только 3-5 человек. И это очень слабая позиция. Я сама раньше так писала. И об этом, да, можно писать, но не в каждом посте, и когда уже, да, есть результат. И четвертое, это слабое УТП. Помню, проводила встречи, рассказывала про то, сколько лет компании, кто основатель, какой там классный маркетинг-план. И так я сливала кандидатов. Люди уходят и да, хотят увидеть решение, проблемы или новые возможности. И, кстати, о том, как проводить встречи и закрывать 5 человек из 10 в первую линию, я написала книгу, и чтобы ее прочитать, напишите мне в Директ, в Instagram «Встреча», и я вышлю вам этот PDF. Следующая, пятая ошибка – это строить личный бренд, когда будет успех и деньги. Бренд, конечно же, формируется с первых дней, транслируйте, что у вас происходит в жизни и потом вам будут, конечно же, писать и говорить, как ты изменился и проситься к тебе в команду, как это сейчас происходит и у меня. Шестая ошибка – это учиться только в своей компании. Безусловно, в каждой компании есть обучение. Но тебя там не научат техникам онлайн-маркетинга. Это я опять же говорю из своего опыта и опыта клиентов, которые приходят ко мне на годовое обучение. И седьмая ошибка – нет большой амбициозной цели. Нет, конечно же, бац, нет видения, куда ты идешь, зачем это тебе вообще делать. Если узнали себя, напишите в комментариях, пожалуйста, совершали ли эти ошибки, а может совершаете, что у вас получается, что не получается, пишите свои вопросы, я с удовольствием запишу на эту, на ваши вопросы видео и в следующем видео я расскажу, как предотвратить эти ошибки. А если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать первым о том, как предотвратить эти ошибки и начать делать продажи в МЛМ. Делитесь видео своей командой, возможно, им тоже будет полезна эта информация. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!